Что тут есть? А вот он опять принесло. Привет. Ты кто? Не знаю. Ну, заходи. Ну, я, короче, игрок. Я... Ты, короче, писал в чате, кого, кого приютить. Ага. Ну вот, крючишь меня? Ну давай. За бесплатно? Ага. Конечно, за бесплатно. А дом. Ну пошли, смотри. Сейчас, как раз... Короче, тут писькогрелка. Чего? Пишешь тут писькогрелка. Хочешь письку погреть? <смех> Нет, не желаю. Ну ладно. Вот тут, короче, можно бабло получить. Как? Но пока не заходи. Пошли дальше. Пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Так, перед входом в дом надо обязательно помолиться письком. Пошли. Смотри, молись им. Молись. Как? Давай. О, великие письменные. Он просто башку велик. Вот Короче, помолились. Идем <къем> Смотри, да, вот тут понял. очень крутая комната, тут можно это. Тебе холодно? Не очень. Ну короче, холодно, заходи. Сейчас, ага. Смотри, сейчас короче очень крутая штука пойдет, смотри. пола Это что такое, слышишь? где? Эй, она это не работает что-то у тебя, что-то сломалось. Ловушку, блин. О, круто. Ой, она сломалась. У тебя ловушка сломалась. Что ты сделал? Ловушка сломалась, там что-то плита оторвалась, я не знаю. Это не суть. Халох. сало. Вкусное сало. Какое сало? Ну да мне похер, будешь ты не будешь. Сало все должны есть. Писюн будешь гореть? Такой писюн? Ну зайди. Зачем? Зайди. Ну доживу. И чё? Ты сделал. Чё? Ты... И чё дальше? Так, Понятно, Понятненько. Вот... <Свец> в общем, так, короче, пошли сюда, сейчас зайдешь. Кстати, ну-ка, что тебе бить не могу? А что у тебя там, смотри, вот, в окно? Да он убежал. Поймай и убью. Кто? Что? Пустота бьет. Кто? Кто? Э, -э, э, бей. Ты чё пол? Пол? Ты чё? Пол, я тебе, я тебе это сломаю. Понял, пол? Тупой пол. Ломать надо. Да он бился, куда он делся? Куда он делся? А дом, э, э, мой дом бьется. А, а, бежим, бежим, бежим. А ты куда? А, типа. Я вот тут стоял, тебя ждал. Ты там с кем-то дрался? Не понимал себе. Ты нормальный или нет? Ладно, пошли. Тут, короче, это прикинь, меня пол бьет. А как? А че ты дух не могу, слышь? Ааа, -а -а, господи. Опять убьют, видимо. А! Убьют! -а -а! Оказывается! Ага! -а, земля дерется! Что за фигня? Ну я двигаться не могу? Я двигаться не могу! Че за фигня? Че с тобой делал? Ты че там принял, что-то? Ты наркоман? Ай, я горю, горю, горю, горю. Где? Где? А вот и я. А ты что там? Там все нормально. Да-да-да, со мной все нормально. Мне, короче, пустота бьет, прикинь. Как тебя бьет? Ты че совсем? Я не знаю, на меня бьют. Кто тебя бьет? Пустота. А как? Не знаю, как. Пошли. <свят> Сынь, окно даже выбили он? Точно? Да, видишь окно выбили, вот еще раз выбили. <свят> а как выбили окно, я не понимаю. А что, я что, это, нам, что за приколы 2021 года? Смотри, окно разбивается само. <свят> Смотри, окно разбилось вот. Смотри, кошь, могил. Фью. Это что за хуйня? Нихунья. Магия, нихуй, я тогда продолжу, ломать. с тобой, чел? такое? на хорошо? Я пол ломал, меня пол убил, короче. Что с тобой хорошо? Так, Что нормально, С тобой все хорошо? Парень парень, все хорошо? да, со мной все хорошо. какой парень? Я... я застрял. я здесь. помоги, сидел, помоги, вам... помоги а а мне. а, а тут пол, короче, пуля непробиваемая, прикинь. сломать пол надо ведь? да, надо пол. А как ты выбрался? Парень? Вот, короче, ты хочешь денег много получить? да, реально хочу. пошли. А Сигаем, отрубим. Да я не могу почему-то. А, вот так вот, да? Эй, ничего не ломай. А о, тут двери нету, тут двери не поставили. Чё сделка, чё... Да алё, алё, не ломай, не ломай, да не ломай. Там, там, там двери нет, парень. Да иди, вот, смотри, вот, вот, вот, проход. Блин. О, о, о а это такое? А, Эй, слышишь, говнояй тупой. А чё это такое? Парень, а, это тут это так надо, тут так деньги получают. А правда ты, что? Ты хочешь ну, стать миллиардером? А, а чё а чё, а чё, а чё там, чё на нам плевывает что-то там? У меня полдома разрушилось. А я почему? А почему я умер, парень? Почему я умер? Да у меня потому что полдома разорвало. Вс! Всё! Я опять упал. А вот я, кстати. Это все из-за того, что ты неправильно молился. Давай, молись спичком еще раз. По вторую давай. Может их разрушить, что будет? Все, все, все. Я тебе порчусь, наедутся, понимаешь? Ты что сделал? Это не я. Это вот, знаешь, кто ты сделал? Вот посмотри туда, вот там вот, какой-то чел сидит, как какой-то какой парень там сидит, вот, в шалкере загляни, там какой-то а этот сейчас выпись. заглянул, заглянул, да-да. А -да. вот, какой-то вопсинь там сидит. Ты куда пробивался? А кто <связывается> там? А, я опять горю. А, а почему ты горюешь? Сало, горю? сало, сало, лечим, лечим, я сало, сало. Точно. Надо вот сюда залезть. Меня никто не заметит. Блять. Кстати, иди на свой дом. Там у тебя дома... У тебя вообще там что-то лежит. Алмазы у тебя появились там дома. Алмазы лежат, иди посмотри. Там, у тебя там, наверное, алмазы лежат где-то. Не у меня алмазы, прикинь! А как у тебя алмазы? Ты чё, ну, а ты А чё горю? Я горю, я горю, я горю! Это мой пожар, ты даун, тупой, даун? А чё-то взрывается, взрывается! Где? Ё-моё! Пол А где у тебя взрывается, парень? Ты чё там нормально чувствуешь? У меня дом э -э бомбит вообще! У тебя дыхает! Ой, ладно! Парень, с тобой всё нормально? Как? А как тебя я не знаю. Ты же самый крутой. Как тебя могли убить? Я не знаю, почему меня убили. А ты я грифер, убил. кстати? А, в смысле? Вот Хочешь, его... У тебя тут РГ на доме есть? А, да. Ты же меня, ты же меня добавил? Смотри, угу. Батари... я сейчас твой регион удалю. Я могу это... В смысле? У тебя дома какие-то появились это кто? чуваки. Это кто? Это кто? Дома у тебя появился кто-то? А э, сейчас кто? я удалю регион твой, чтобы все сломали твой дом. О, моем. Все, давайте ломаем дом. <свet> они тебя дом ломают, парень? Они мой дом. Они, короче, опки, у них опки, они сломались. Они мои мои. Блин, они мой дом ломают. Правда? Что вы делаете? Вы такое искусство ломаете? Дом взорвали, мой правда? дом! <coughs> а как твой дом взорвали? Ты же самый крутой на сервере. Мой дом! Они сломали мой дом! Как они тебе дом взорвали, парень? Чего там? Мой дом! Я а как Ш... они дом взорвали, парень? Ты че? Мой а дом сломали! А как? А как? Да, Я не знаю, они просто прилетели. Тут, тут объявление было. Ой, как бы варобгра -гр графер ломаем дом Грифферу, Там да. А ты грифер что ли? Ой. Да. Я, я, я, я, я, я, я не грифер. Кто-то хочет забанить, наверное. Ну что? Меня что в тюрьму посадили. А как? Я знаю, я тебя, наверное, это... посадили. Вот это не читер 000, он, короче, читерит там. Меня в тюрьму посадили. Что за фигня? А как так? А зачем? Да я не знаю. Да я не знаю. Я а как -то. Да я не знаю. Вот, со соедините потерянно. Забанен, двое на вас выложили великую печать бана. Иду забанили.